Еще один класс кишечно-полосных, который мы рассмотрим, это коралловые полипы. По внутренней организации коралловые полипы напоминают гидроидных. Их тело имеет форму цилиндра. На одном конце которого расположено щелевидное ротовое отверстие, окруженное щупальцами, другим концом полип прикрепляется к грунту или как у колониальных форм связан с другими членами колонии через пищеварительную полость. Наружная эктодерма заворачивается и выстилает глотку. Пищеварительная полость, выстланная энтодермальным эпителием, разделена перегородками на камеры.